Кто ты такой? Мне хотелось все это кому-нибудь рассказать, прокричать, расшевать, на давать, вывернуться дрявым карманом и в миг вдруг обнищать. Всю себя изодрать, Танцевать басой на углях, На тонком волоске притоптывать. Мне совсем не думалось о еде, Времени, Мирских делах, Сочувственной плотности Я Тонула в глухой беде Заедала ил Купала легкие В холодной воде Пытаясь достичь Хоть каплю жесткости В перерывах Между гореть и треть Я мечтала всплыть где-нибудь, когда-нибудь, Но достигнуть берега. Забыть забытии я шептала, меня там ждут, Принимая чавканье черной жижи За дыхание любые, приведенные родной поступи. Я увязла стол Более мне казалось, нежнее объятий матери, заботливых глаз отца, взбивание подушки на ночь, прикосновение к сердцу детских ручонок. Я утратила все. Я потеряла все грани человеческого лица. Не достигнув ни берега, Ни постылого дна. В глубине шатался Голодный и худой волчонок, Озлобленный и глухой. Сама смерть ко мне приходила, Меня глядеть. Изучала тяжелым взглядом, Кивала и уходила прочь. Говорила, рано еще, ищи. Не свое глотаешь, А тонны чужих на пасте забрала б, Как была у меня дочь. Я бы выжила. Я бы... я бы все могло это пережить. Если встретить тебя где-нибудь и проглотить. Но кто? Вот, просто когда она мне предложила, я снималась у нее, э и когда она мне предложила прочитать ее стихи, я отложила книгу, думаю, боже, сейчас понятно все. и я говорю, да-да, конечно, я прочитаю, мне звонила помощница, я не читала, помощница Катарина мне названивала и говорит, ну вы все-таки прочитайте. Я, значит, пролистала... Сразу как бы попала на какое-то стихотворение про варенье. Думаю, все понятно. И закрыла там что-то такое, какой-то сок, течет. Думаю, ну все понятно. А, я говорю, у меня нет времени, у меня очень много работы. А что вы прочитали? Я говорю, я прочитала. Ну, вы прочитайте еще что-то. Думаю, ну ладно, И вдруг я открываю стихотворение, и я в шоке и говорю, да, я буду читать это стихотворение. Я его сейчас не буду читать, потому что оно, на самом деле, очень тяжелое, и совсем не хочется, не плакать мне. Вот. Я прочитаю другое стихотворение.